Здравствуйте, друзья! В свете последних событий на российско-украинском фронте все чаще звучит тема о вероятности применения России ядерного оружия против Украины. Все чаще и чаще Запад пытается понять смысл заявлений Путина о его готовности использовать все средства для защиты оккупированных украинских территорий. Блифует или не блефует Путин, намекая на возможное применение России ядерного оружия. 21 сентября 2022 года Владимир Путин, объявляя мобилизацию, буквально сказал следующее. «При угрозе территориальной целостности России, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства». Это не блеф. 6 октября 2022 года президент США Джозеф Байден заявил о том, что серьезно относится к заявлениям Путина о применении всех имеющихся средств, но пока не видит признаков того, что Путин готовится к использованию ядерного оружия в войне против Украины. 13 октября 2022 года глава европейской дипломатии Джозеф Борель сказал о том, что есть ядерная угроза и что Путин говорит, что он не блефует. И он не может позволить себе блеф по словам Джозефа Бореля. Должно быть четко понятно, люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО, не блефуют так же. Как говорит Джозеф Борель, любая ядерная атака против Украины создаст ответ: не ядерный ответ, но настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена. В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал паранойи слова главы дипломатии ЕС Джозефа Бореля про российский ядерный удар. Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар, болеет, проследим логическую цепочку последствий. Сначала якобы ядерный удар по Украине, следующее сильный неядерный удар НАТО Европы по нашей стране, следующее встречный ядерный ответ России по странам НАТО, замкнутый круг, исход, ядерная зима на планете, написал Медведев. В этой связи президент Украины Зеленский призвал Запад не ждать, пока Россия нанесет удар ядерным оружием, а нанести превентивный, упреждающий удар с целью исключить возможность применения России ядерного оружия. 14 октября 2022 года Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста газеты «Коммерсант» Колесникова, сказал о том, что не сожалеет о том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, поскольку все то, что происходит сегодня, Россия получила бы позже, но в худших условиях. Так что Путин уверен в том, что действует правильно и своевременно. Вот такой, как говорится, расклад. Но что же на самом деле грозит Путину, и о каком ударе должен думать Путин, бряцая своим ядерным потенциалом? Христианский закон, о котором так любит распространяться Путин, говорит на этот счет следующее. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфей, 7 глава, 12 стих. Поскольку Путин напал на Украину, не дожидаясь, пока Украина нападет на Россию, то в соответствии с христианским законом он действительно хочет того, чтобы с ним и с Россией поступили так же. Это значит, что призыв Зеленского о нанесении превентивного удара по России, о котором говорил Джозеф Борель, с целью полного уничтожения российской армии, полностью соответствует христианскому закону. То есть, в случае нанесения по России удара, в результате которого будут полностью уничтожены вооруженные силы России, в том числе и ее ядерный потенциал, это действие, то есть нанесение превентивного удара по России, будет полностью соответствовать закону христиан в соответствии со стихом 12 главы 7 Евангелия от Матфея. Боится ли Бога Путин и его приспешники или они настолько погрязли в своей гордыне, что не соблюдают ни норм международного права, ни норм христианского закона, мы с вами увидим в ближайшем будущем.